А, вот было бы здорово, если можно было бы снимать офис а, на большое количество людей, а, с, и желательно, чтобы вот, они были где-то все около, около моего профиля. Вот. Но тогда эта идея стала только идеей, это было, наверное, уже лет 6 назад. И как-то она постепенно вот, где-то витала в воздухе Я работала, потом забросила свое агентство, ушла работать на работодателя Занималась рекламой и все равно приходила к той мысли, что я хочу заниматься своим делом Я не смогу работать на кого-то, мне это очень сложно вот. И у меня был небольшой простой в работе Я узнала про обучающую программу MBA-регион вот. И тогда я вспомнила про свою давнюю идею, а если вот снять большой офис и сдавать людям отдельно помещение И когда я пришла к тьютеру с этой идеей, она на меня посмотрела и сказала Вы хотите открыть коворкинг?". Я даже слова такого не думала, что? Она говорит, ну коворкинг, где вот в одном помещении сдаются офисные ну, рабочие места Я говорю, ну значит так, я даже расстроилась немножко, думаю надо же, кто-то уже придумал, и а, у меня такая была гениальная идея Я посмотрела в интернете, да, на самом деле это существует а, Проанализировала рынок, посмотрела, что есть а, Поняла, что на рынке есть обычные коворкинги, достаточно офисные Все, а, такую, все серую, серая мебель, серые стены, <как> все в офисном стиле а, И тогда на, на рынок выходили лофты а, Мельница, трава вот у меня появилась идея, что <coughs>, интересно было бы а, вот, креативным творческим людям, там, таким, как я, сидеть вот в таком помещении, в каком-то вот, креативном пространстве совершенно безумном. Вот, и, а, собственно, выйдя из МБА-региона, у меня уже на руках был бизнес-план, готовый проект, готовая идея. И, естественно, идея уже была ориентирована на творческих людей. И а, одной из фишек – это было помещение в стиле лофт, что-то необычное сам стиль будет необычный, и он будет привлекать необычных людей. Это будет такое хор хорошее, хорошее сито для целевой аудитории, потому что есть, до сих пор в, наш, в, в, в, наши, в наших стенах некомфортно людям без вот, творческой жилки. Они приходят, смотрят, говорят, ну да здорово, но не мое. Тем самым мы как бы отсеиваем целевую аудиторию, и а, остаются вот те, кому это все а, близко. А, и мы нашли мельницу. Познакомились с тогдашним арт-директором Игорем Антроповым и, благодаря даже, наверное, Игорю, получился продукт, который вот есть сейчас, каворкинг «Профсоюз». То есть изначально было название «Профсоюз», оно было еще с МБА, потому что была идея именно профсоюза такого какого-то сообщества творческих людей. Хотелось их всех объединить, чтобы они внутри этого профсоюза работали, с друг с другом общались, как-то сотрудничали, помогали. Вот. И сложилась некая комьюнити людей, которые э, ходят на наше мероприятие э, Кто-то садился у нас работать, кто-то просто приходил в гости Иногда бывало просто даже э, работа вставала, потому что приходил в гости И мы весь день сидели, общались со всеми резидентами Человек пришел в гости, и мы с ним общаемся А потом там, человек уходит часов в 7-8 вечера И все сидят до двух часов ночи и работают Потому что весь день сидели, общались вот. И как будто это очень сильно привлекало людей, э, сторонних именно прийти К нам пообщаться, познакомиться, по поговорить то есть сама мельница очень интересное э, помещение, интересный этот, этот, этот, этот, лофт, но оно была далеко, и э, людям было неудобно ездить То есть они приезжали в гости, смотрели, но оставаться работать не все хотели вот У нас есть костяк резидентов, которые с нами еще с мельницы, которым э, настолько хотелось сидеть в лофте, что они готовы были ездить, они готовы были ходить пешком, через фабричную, и все устраивало Вот они до сих пор с нами, эти ребята и э, когда у нас вот пошли такие немножко уже шаткие проблемы по финансам, э, у нас появились ребята, собственно, из МБА Регион, основатели МБА Региона, Сережа Борисов э, э, и Жени Бурданюк. И они пригласили меня э, вот, в на площадку, который, на которой сейчас мы находимся, клуб бизнес-коммуникации, фронт-офис. Вот, то есть э, идея проекта это объединить. В своих стенах предпринимателей, фрилансеров, тоже людей креативных, творческих, каких-то предприимчивых, которые что-то где-то пытаются делать. Сложно, наверное, да, быть творческим и при этом вот, финансово продуманным. Хотя а, креативность – да, это способность разума принимать какие-то нестандартные решения. И в предпринимательстве, в бизнесе оно в том числе очень важно, это качество. Да? То есть можно назвать бизнес, бизнесменов креативными людьми. То есть они мыслят немножко нестандартно а, и уже что-то у них получается.